Чувствуем и верим, что все будет хорошо, что мы соберемся нашим родным кругом, несмотря ни на какие препятствия, несмотря ни на какие заминки, запугивания и так далее, как это было у нас в двадцатом году, в прошлом году, когда мы собирались на Байкал. Вот мы уже с Андреем рассказывали нашим друзьям, когда собирались недавно, еще немножко можем рассказать вам, что на самом деле прошлый Байкал мы Делали несколько видеоприглашений с Андреем в течение периода, пока набиралась группа. Потому что все время были различные новости о Татьяна Шамис, Татьяна Шамис вы у нас уже почетный донатор, как можно правильно выразиться. Огромное спасибо, Татьяна. Благослови вас Господь и пусть у вас все получится, потому что мы знаем, что вы тоже Летите вместе с этой женщиной к нам на фестиваль. Пусть все получится у вас с визой, дорогие, пусть найдутся какие-то пути, чтобы ли, визу получить достаточно легко и беспроблемно. Катерина Битько, 15$. долларов. Катя, огромное спасибо. Огромное вам спасибо, ребята. Девочки, огромное спасибо. Спасибо большое, Татьяна, Екатерина. Да так вот, э, по поводу прошлого года. Действительно, вы знаете, прошлый год для многих стал очень таким непростым из-за этого карантина, из-за всеобщей пандемии, когда люди оказались буквально закрыты в клетке, кто-то там не мог ходить на работу, на привычную, да, кто физически передвигается на работу, не как мы работаем в онлайне, ну и многие-многие другие ограничения. И в том числе, когда мы собирались на Байкал, мы все время думали, мы чувствовали эту обстановку, получится или не получится. И вот все время наши высшие родные давали нам знак, что все хорошо, несмотря ни на что. Хотя на самом деле мы провели пандемию в Подмосковье. Москва, Подмосковье, это самая такая была зона красная. И мы все время с Андреем вот недавно даже разговаривали, мы ощущали, как нагнетается эта обстановка, и просто в воздухе висит тоска, страх, и я испытала на себе этот страх, когда я попала в эту ловушку, и мне казалось уже, что у меня все признаки этой болезни, мне тяжело дышать, и у меня реально было очень страшно, вы знаете такое вот состояние уже, что ты приближаешься к какому-то порогу жизни и смерти. И я просто возмолилась тогда высшим родным силам, через несколько дней уже этих испытаний, попросила их мне помочь, и меня снова вернули в поток. И я почувствовала что снова, что все хорошо. И я поняла, нельзя ни в коем случае для себя поняла поддаваться этому всеобщему страху, который просто висел в воздухе. Но, несмотря на это, мы верили и чувствовали, что ретрит на Байкале, он состоится. Писали участники, которые уже забронировали места, прислали различные новости, активно тоже следили за новостями, писали, что сейчас там при, по прилету в Иркутск сажают в обсерватор на две недели. В общем, ничего только не было, вот буквально уже ретрит, за неделю до ретрита вот такие были новости, да? представляете, но мы все равно чувствовали, что ну, все получится. Все получится, и когда мы уже вылетали, приехали в аэропорт, я помню этот пустой, фактически пустой аэропорт Домодедово. Mm -hmm. Первый раз я увидела его вот таким, вы знаете, тут тоже такое зрелище. Ты просто свободно гуляешь по этим залам аэропорта. Ну, с одной стороны хорошо, с другой стороны немного жутковато. Но было все равно чувство, что все будет хорошо, и так оно и произошло. Вот в этот раз тоже есть такое чувство, несмотря на всеобщую вакцинацию, что вынуждают прививаться, без прививки там никуда не примут и так далее. Какое-то есть тоже чувство внутри, что наши родные высшие силы, они тоже выполняют свою огромнейшую работу, и они постараются, чтобы все у нас получилось. Поэтому очень хочется обратиться к участникам фестиваля, к тем, кто уже зарегистрировался, к тем, кто собирается, кто раздумывает. Когда мы вместе, мы, родные, все вместе, в одном потоке. Когда мы верим в то, что все получится, в то, что нет никаких препятствий, то на самом деле все получается, несмотря на внешние трудности. Поэтому давайте будем все вместе верить в это. Сергей перевел 5000 рублей. Спасибо вам огромное. Потрясающе. Вы... Мы просто уже почти что выполнили план. Вот аноним 10 евро, но я так подозреваю, что это Оля Мархайм. Огромное спасибо. А, мы же все почти, да, выполнили. И, что, что выполнили сегодняшнюю норму. Вот мы дали, значит, энергию. Шучу, конечно. Большое спасибо, Сергей и Аноним. Это Оля, потому что из Германии. Огромное вам всем спасибо. И вот уже заключаю свою речь, давайте будем верить в то, что все получится. И все непременно получится у всех. Вне всяких сомнений. Вы знаете, вот сейчас Шанти все правильно сказала, а я только хочу внести свои коррективы. Есть люди, у которых очень хорошо получается верить. Ну так как я периодически говорю об астрологии, это те люди, у которых хорошо работает Нептун. Он, во-первых, гармонично поставленный и где-то как правило близко к асценденту, ну либо в угловых домах стоит. То есть он так явно хорошо проявлен. Нептун, либо знак рыбы, тоже отвечает за веру. А есть люди, у ну, которых ну, никак не получается верить, они вроде бы и даже стараются, но вот у них никак. Эти люди у них есть другая способность. У них есть способность видения. Это не совсем вера. Вот они, допустим, видят что-то у себя на внутреннем экране, что-то видят не усилием воли, а вот просто потому что нравится это им видеть. Вот допустим, нравится видеть, как мы собираемся на фестивале, как все дружно, замечательно, весело, какой подъем энергетический, как там разливается состояние любви, принятия, раскрытия, вот все, что бывает у нас на ретритах, на интенсивах, все это вы видите у себя на внутреннем экране, и это а, волшебным образом работает. То есть, есть люди, которые верят, а есть люди, которые знают, или можно сказать, видят, и тут у них видение. Поэтому, если вы относитесь либо к первой категории, либо ко второй, и в том и в другом случае, хорошо. Mm -hmm. И вот эту тему, я думаю, мы сегодня можем развить, мы сегодня можем ее обсудить. Она очень интересная и очень приятная. Она даже волшебная. Тема веры и тема видения. Какая сила! Нам помогает оставаться в состоянии веры или видения. Почему кто-то все время сомневается, другие люди у них даже не только сомнений, но и негативные <coughs> мысли и ожидания, что все будет плохо, будет еще хуже, вся тенденция идет к этому, и так далее, и так далее. А другие люди, наоборот, они не то чтобы оптимисты, они просто видят, знают и верят, что все будет хорошо. Вот у них внутри это есть. Есть такой стержень. Откуда он берется? Что это за стержень? Что это за сила, которая помогает человеку оставаться в этих состояниях, несмотря ни на что? Ведь мы действительно были в прошлом году в Подмосковье, и у нас было совершенно, вот у меня и у Шанти, было совершенно такое четкое подозрение, что реально какие-то установки врубили которые воздействуют на человека таким образом, что у него неимоверно поднимается тревога. Просто ты выходишь на улицу и тебе хочется забежать обратно в квартиру. Тревожность внутри. Это, с точки зрения технологий, в общем-то, не так трудно на самом деле. Это определенная длина волны. Те, кто изучал электротехнику, вы легко можете вспомнить. То есть очень низкие частоты, которые звучат так бу бу бу бу да, такой вот инфразвук или ультразвуковые определенные а волны, они воздействуют на бессознательный человек и он начинает бояться. А тем не менее, несмотря на то, что мы все это чувствовали, действительно реально, но буквально кожей чувствуешь такими мелкими перебежками в магазин, купить необходимые продукты и обратно домой. И сидишь дома и вроде бы как бы в безопасности, но все равно чувствуешь себя нехорошо. При этом мы не смотрели телевизор, не слушали радио, то есть, ну вот как в новостях просто смотришь, что идет заболеваемость и так далее. И несмотря на все на это, была вот эта вот полная внутренняя уверенность, чтобы все будет хорошо, что ретрит на Байкале состоится, ну и так далее. В чем же дело, откуда эта энергия, откуда эта сила веры или сила видения, она берется... Оттуда, где ваш родной энергетический поток. Хотелось пошутить, оттуда. <laughs> Если вы находитесь в своем потоке, это родной, близкий для вас поток, он вас наполняет, и он вас успокаивает. Успокаивает даже немного не то слово. Он вводит вас в состояние покоя. Он вас не успокаивает, он вас не утешает. Он вводит вас в состояние покоя, и априорного такого видения, чувствования, что все хорошо, что все будет хорошо ведь вы все это прекрасно знаете, вот сегодняшние участники и кто будет потом в записи, может быть мы выложим это именно этот фрагмент, кто будет смотреть его в записи если вы участвовали в наших живых мероприятиях, ретриты, интенсивы если вы приходите на наши онлайн-занятия, РД-активация, РД-молитва, на индивидуальные занятия к Шанти, например, да, вы знакомы с этим потоком, РД-потоком, вы знакомы с тем состоянием, что в каком бы, может быть, в расстроенном состоянии вы не пришли на практику, через несколько минут, 10-15 минут, вы выходите совершенно в другие состояния, где покой, где все хорошо, где нет проблем, где все, все будет хорошо вот эта вот пресловутая фраза, как бы такая немного аффирмация, все будет хорошо, все будет хорошо, да она рождается у человека внутри, изнутри, не из-за того, что он умом, головой, это у себя, там, делает такие аффирмации, все будет хорошо она происходит изнутри вот этот у человека внутренний стержень, который возникает у него, когда он входит в поток, этот внутренний стержень сам по себе вводит человека в состояние покоя, оптимизма и даже радости. Все проблемы рассасываются. Ну вот тут, пока я говорила про Байкал, Маша написала: помню, как проскочили на автобусе, никто не заметил. Да, да это было действительно вот, чудо, потому что мы все надевали маски, когда там стоял, стояли пост, ГАИ и останавливались, проверяли. Это в Иркутске. Да, Но когда тогда выезжали из С Иркутска ехали на Байкал уже непосредственно, там, шесть часов ехать в маршрутке в микроавтобусе. И два раза мы проезжали, надевали маски, никто не остановил, вот как будто наш автобус вообще не заметили. Как, Причем, И что интересно, даже водитель, который вел этот автобус, он же не один раз ездил только с нами, он ездит каждый день, постоянно, он говорит, вообще удивительно, обычно всегда здесь останавливают, а это вообще нас не заметили, понимаете, там гаишник отвернулся или что он делал в этот момент, а мы проехали на зеленый свет просто везде. Поэтому вот что значит сила, да, сила нашей веры, сила знания, видения, как сказал Андрей, сила нашего намерения души. Вот Татьяна тоже шамист написала, что все обязательно получится, очень хочу и надо к вам на ретрит уже на фестиваль. На Татьяна. фестиваль да. это, это круче, <laughs> это больше. И вот потом написала, да, я вижу и знаю, все обязательно получится, ура. Всем, кто верит и желает и собирается чистого сердца желаю туда попасть, Марусенька написала. Спасибо большое. В потоке нет тревоги и страхов, написала Ира Писарева. Да, так и есть. Вот в этом огромная сила. Я сегодня буду об этом много говорить. Подождите, uh, подождите, я и планировала я вас остановлю об этом, об этом немножко. говорить. Да, yeah, я дочитаю сейчас. Светлана написала: Добрый вечер, все верно, все так. Действительно. Все внутри успокаивается. Сами собой уходит напряжение, тревоги, даже физическая боль. Спасибо огромное, Андрей написала Катерина Битько. Это прям для меня и каждодневная садхана очень помогает. Ольга Мархам. РД активация очень помогает там, где самому не хватает сил или энергии проработать что-то. Просто помочь дальше продвинуться или закрепиться и получить ответы. Татьяна Карачева. Точно, в то время, а может быть вовремя. Я просыпалась и внутри откуда-то беспокойство. Я знала, не мое. Днем этого не было. Было ставшим привычным состояние покоя и радости. Ира написала Писарева. Для меня Эрды Садхана стала уже образом жизни. В течение дня чувствую поток спасибо. Отлично. Когда образ жизни, это отлично. Поскольку я веду молитву, реактивацию, я как бы знаю, что. Молитва — это полностью да, бескорыстный процесс, это безоплатный процесс. И туда приходят люди помолиться за других, за помолиться. Раньше мы молились за всех, кто идет путем родных душ, и потом в последнюю очередь за планету. Но сейчас такие, такие события на планете, что мы в первую очередь молимся о нашей планете и потом уже за тех, кто идет путем родных душ. И знаете, что удивительно? А те, кто постоянно приходит, вот Юлия Хананова не даст соврать, у нее вообще плюс семь к московскому, то есть она приходит чуть ли там не в три часа ночи на молитву каждый раз, каждый месяц, то есть человек чувствует, что для нее дает этот процесс. От РД молитвы потом к РД активации, и потом она говорит, и целый месяц у меня развиваются процессы. Вот казалось бы, безоплатный процесс. Вы приходите искренне, вы помогаете другим, вы не для себя берете эту энергию, но в то же время вы для себя получаете огромное благо. Потом часто после РД молитвы участники идут на РД активацию. Как-то у нас так получается, что вот РД молитва, потом РД активация. И также вы чувствуете, что в РД-активации вы можете сидеть и принимать эту энергию для себя. Вы можете задавать там свои вопросы, вы можете просить высших сил вам помочь, высших родных сил. И вы получаете, и что интересно, вы получаете в этих двух процессах какие-то для себя блага, какую-то огромную энергию, которая вас продвигает дальше. Поэтому. Конечно, я тоже присоединяюсь полностью к Андрею, что надо правильно относиться к этим процессам. Не разовая акция. Даже те, кто приходит ко мне на Дишакте, и мы делаем каждый сеанс индивидуально, я всегда говорю: не думайте, что вот вы сейчас помедитировали и пошли. Все, и на этом все закончилось. Нет. И мы, мы как-то нацелены на то с Андреем, что на каждом ретрите, на каждом онлайн-процессе мы. Говорим, практикуйте сами, практикуйте правильно, мы даем какие-то наставления, чтобы человек сам старался и дальше уже поддерживал себя этой энергией. И в связи с этим, что нужно обязательно сказать, завтра будет РД-активация. И кстати, всех участников я, конечно же, на нее приглашаю, кто еще не записался. И по моим наблюдениям, РД-активация проводится уже больше трех лет. Три с половиной года. А ну, вот как молитва мы одновременно начали. 42 второй процесс. Три года, да? Больше трех лет. Больше трех лет она проводится регулярно каждый месяц. Володя. 500 рублей, oh. Володя, большое тебе спасибо. Спасибо, Володя. И по моим наблюдениям за эти три с половиной года не все правильно относятся к этому процессу, процессу активации. Я об этом немного говорил, сейчас хочу рассказать подробнее, поскольку у нас вышел такой разговор. Это настолько важно, что требует в отдельного времени, даже отдельной темы, и мы сегодня, я думаю, мы будем об этом много говорить. К рд активации, как и к другим процессам, РД-процессам относятся, как к одноразовой акции, очень часто. То есть, вы пришли в воскресенье, раз в месяц, вы вышли на эти высокие состояния, вы испытали состояние покоя, безусловной любви, состояние внутренней пустоты, это выход или прикосновение, я лучше говорю, прикосновение к абсолюту, это высочайшее состояние. Так вот, вы одноразово как бы получили их, ну и все, а потом жизнь продолжается своим чередом. Это неправильное отношение к РД-активации и другим РД-практикам. Оно не конструктивное, оно даже знаете, оно как бы, как бы сказать неэкономное, что ли. Да? То есть вы потратили какую-то денежку на посещение этого процесса, и это как одноразовая акция. В то время как вы можете воспользоваться процессом РД-активации для того, чтобы потом самостоятельно, очень успешно практиковать. Я об этом говорю очень часто. И сегодня хочу повторить еще. А РД-активация, она как бы пробивает какие-то внутренние ваши блоки энергетические, которые мешают вашей самостоятельной практике, практике вхождения в РД-поток. И вот вы посетили РД-активацию, эти блоки какие-то пробились, вы почувствовали все эти высокие состояния. А потом буквально на следующий день делайте самостоятельно, делайте самостоятельно РД-садхану, а делайте ее утром и вечером. Вы ее можете делать в течение дня, когда вам это необходимо. Особенно, когда у вас возникают какие-то очень напряженные, трудные ситуации, проблемные ситуации. И вам просто необходимо расслабиться и войти в состояние покоя. Вы можете воспользоваться этим опытом, который получили на РД-активации. И довольно легко, относительно легко и быстро войти в состояние покоя, в состояние безусловной любви. Состояние вот этого априорного оптимизма, когда оптимизм возникает сам по себе изнутри, его <coughs> не нужно подпитывать какими-то аффирмациями. А вот что такое РД-практики и в частности РД-активация. Сегодня в течение нашей встречи я буду много говорить об этом. Потому что, к моему сожалению, несмотря на то, что уже много лет мы проводим все эти практики, в онлайн-практики и живые, до сих пор у многих людей не очень правильное к ним отношение, одноразовое. Так не должно быть. Вы можете этим пользоваться самостоятельно. И, наверное, нужно об этом повторять все чаще и чаще. А те, кто участвует в РД-чате, кто участники в РД-чате, у нас закрытый чат, вы знаете, да? вы можете каждую неделю бесплатно участвовать в совместной коллективной РД-садхане которую я провожу, и это по вторникам, а по пятницам проводит для женщин Шанти. Это тоже вам в подмогу, но поймите, это именно подмога, помощь вам, не какая-то палочка, выручалочка, тем более не какой то костыль, которым вы можете в какое-то время воспользоваться, а именно помощь для вашей собственной практики. И когда у вас будет это внутреннее понимание и правильное отношение к РД-практике, что это помощь для того, чтобы вы потом сами практиковали, тогда вы увидите, что ваши результаты, они пойдут в гору, они пойдут семимильными шагами. Вы получите настоящий прорыв, я уверен. Нужно сместить фокус внимания, ваш собственный фокус внимания, нужно сместить в сторону того, что вы должны сами это делать, сами практиковать.